Привет, друзья! Меня зовут Элла Тураева, и я хочу вас пригласить на первое большое событие, которое состоится 10 января 2021 года. Это бизнес-форум, онлайн бизнес-форум «Ламбре». Он будет посвящен предстоящему 2021 году. На этом форуме будут присутствовать все первые лица компании. Это наш президент Петр Монгерт, Вице-президент компании Мачей Монгер расскажет нам о том, о всех планах предстоящего года, какие будут новинки, какие новые продукты будут вводиться. Мы узнаем об этом первыми из первых уст. Куратор Ламбре Константин Спиченко расскажет нам о том, какие события нас ждут в 2021 году, какие уже мотивационные программы разработаны для лидеров нашей также на бизнес-форуме будут наши топ-лидеры Гульнас Идрисова и Вадим Ефимов. Они будут говорить о бизнесе, как можно в новых условиях, с новым маркетинг-планом получить максимальный результат. Презентация всех новых инструментов, онлайн-инструментов от Татьяны Спиченко. Это событие поможет вам настроиться на 2021 год и использовать весь потенциал кроме этого на бизнес-форуме будут разыгрываться призы призовой фонд составляет 50 тысяч рублей главный приз этого форума это поездка на корпоративное событие летом 2021 года что это за поездка и куда мы узнаем именно на форуме и ты можешь стать участником форума проходи по ссылке регистрируйся будь в гуще событий приходи 10 января пока пока!